Вот мой Кишуня, вот так вот, наверное, он на дерево залезает. И вот Рыжик сидит и ждет котлет. Ребята, а вот этот контур называется раскраска. Я выложу ее у себя на сайте, а вы попробуйте посоревноваться с Леной Верзиной и сделайте яркую картинку. Буду ждать ваших писем. Отлично! Ребята, прозвучала песенка, ее спели нам Яна и Вероника Рожковские. Дети, к нам сегодня прилетела куча целая птиц. Они мешают нашим котам спать. Вот эти вот утки улетают осенью на юг. Вот ворона очаровательная. И вот для самых маленьких такая пестрая-пестрая птица. Присылайте на мою электронную почту фотографии, картинки, рисунки, стихи, песенки со своими питомцами, домашними животными, котами, птицами, собаками. А птицы пусть улетают, а то их съест кот. Что-то мне котлет захотелось. Это очень интересная тема. А вы умеете готовить? Я, между прочим, Великий кулинар. Я стала победителем в одной из передач под названием «Званый ужин». Да, между прочим, у меня есть отличная коллекция мясорубок разных времен. А еще я знаю множество рецептов. Давайте следующую передачу просто вместе посидим, пообедаем, песенки послушаем, а я поделюсь с вами своим кулинарным мастерством.